А, ну хотя бы брат Ахмеда отводил. Алло, э, брат Ахмед, а? Ты чё звонишь? В смысле, я только трапезничать начал. Какой выходи, сам выходи. Ну ладно, выйду. Игра, не фигайся, ёбаный рот! Гавдит, я похож на человека, который может убить тебя. Джавдеть ты жив? Джавдеть. Брат Ахмед. Я понял, что есть такой нехороший пища. Очень вредно и для мой желудок.